Банально «я» бывают разные. Ну да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, опять же, в ведической концепции существуют первые элементы, дальше существует ложная то, что называется эго, почему оно ложное, потому что мы считаем оно правильно. На самом деле, с точки зрения э, духовного начала, оно ложное, потому что наличие эго подразумевает то, что человек находится просто в материальной форме. Если бы у него не было материальной формы, то и эго бы не было, потому что как бы высшая форма — это соединение с... Ну через высшее соединение со Всевышним, где просто есть, э, э, скажем, чистая духовность, то есть просто есть любовь. Именно в этом, в этом смысл. Вот мне интересно, Сергей, как бы вы это ищете или нет? Я бы сказал, что это и есть моя основная цель, вот достижение контакта с Высшим Я, который есть источник всех чистейших, можно сказать, качеств. Это чистая любовь, чистая там, воля или вера чистое сознание, то есть некое знание, не замутненное какими-то личными предпочтениями, потому что человек он, в общем-то, не видит, как сказать, он видит искаженную реальность, в соответствии со своими предпочтениями по большей части бессознательными. Соответственно, освобождение от них, оно дает некое более чистое знание и видение. Так что в этом плане это и есть основная цель практики медитации – очищение. Когда мы убираем все ненужное, тогда все нужное автоматически светит без помех, само собой, поскольку… Наша естественная природа, она не нуждается в усилиях для своего поддержания, но искусственные какие-то вещи, а личность можно назвать скорее искусственным образованием, которое нужно постоянно поддерживать. Стоит нам перестать это делать, то личность начинает, грубо говоря, распадаться. Да? Если мы, например, молчим и не действуем ну, хотя бы месяцок, то уже что-то с нами ну, не да. то происходит. А для духа это как бы просто... важно просто очистить от ненужного и... Мы им являемся при любом раскладе, даже после смерти. Вопрос лишь в осознанности. То есть мы можем это осознавать, можем не осознавать, но это некая реальность, как я понимаю. Сергей, вопрос сразу, достаточно жесткий вопрос. Скажите, вот такая вот практика не уводит ли человека от так называемых любовей земных? Любви к женщине, любви к ребенку, любви, не знаю, к ближнему, любви к слабому, если его надо защищать? Вопрос не праздный, потому что действительно Абсолютно. я наблюдал некоторых эзотериков, которые по мере практики, так сказать, все более так это, презрительно и высокомерно относились ко всем этим вещам. Думаю я по этому поводу вот что. Есть любовь а есть привязанность. Вот привязанность к удовольствиям земным — это основная проблема. Но само их наличие, этих удовольствий и ощущений, оно совершенно не запрещается во время практики. То есть Практика, она должна, по идее, приводить к более осознанному присутствию здесь и сейчас. То есть, здесь mm -hmm. и сейчас ты начинаешь присутствовать не как эго со своими предпочтениями и представлениями, в том числе о любви там, к женщине и прочем, а некая реальность, как, как душа, которая знает это гораздо лучше и гораздо чище. То есть, по идее, все эти отношения должны становиться более чистыми. Mm -hmm. Вот, Не исчезать, но трансформироваться. Uh -huh. Потому что все, что имеет основу в нашей самости, конечной, оно точно так же конечно. Любовь переходит в страдания и так далее. Но то, что коренится в духе, обладает иной природой, и оно, так сказать: ну, там другие временные рамки, в том числе, и другая глубина взаимодействия то есть взаимодействие душ скажем, с, там, с той же женщиной или с ребенком. Это совершенно другого порядка Но Нет, надо, но, но, но, но, но, нет я, скажу, я скажу другое. Насчет перехода в страдания это совершенно не обязательно, потому что у меня было несколько как бы жизненных абсолютно историй, э, о которых я совершенно не жалею, хотя они не закончились практически ничем. То есть я не считаю, что они принесли мне страдания в итоге. Вот, хотя, хотя, хотя, хотя, хотя практического результата из этого не было. Я понял. Но тем не менее я доволен, что я испытывал вот эти вот эмоции, эти чувства. Это говорит о том, что у вас не было привязанности. Может то быть, есть, может быть. если так. бы у вас была привязанность, то было бы страдание. Mm -hmm. То есть здесь вопрос именно не о самих ощущений, а о привязанности к ним. А вот Сергей, у меня связь с этим вопрос. Существует как бы такая ну что ли идея о том, чтобы к чему-то продвинуться и что-то до чего-то дойти, надо совершать, как говорится, аскезы. Но ну, мы знаем о том, что в свое время, э, и, скажем, Шива совершал там 3000 лет, он находился в медитации в Гималаях, а потом пришел домой и выяснил, что там что-то с Ганеша там произошло. Ну, вот это как бы одной из не, гипотез. Так вот, он занимался аскезами, за что, в общем-то, и получил ну, какие-то свои да, да, преимущества. Да? Да, да, да, да, там и Парва не вошла в Аскезу, чтобы добиться его расположения, насколько Парвать, я понимаю. Да. Парвати, господи. Да. Да. А, так, я вот и хотел задать вам такой вопрос. А, а надо ли проходить через Аскезу, поскольку Аскеза это уже как бы сама... Ну, самоволь, не, не самовольная, а аскеза — это как бы просто человек входит в такое состояние, когда он поставил перед собой цель, и вот только через эту цель он должен добиться. Не является ли это преградой на пути своего познания? Зачем надо совершать аскезу? Зачем надо ставить цель? Только через аскезу это сделать. Или надо все таки Вопрос очень интересный. Я, ну, поскал... я, я, извини, Сергей, на секунду перебью. Мой один джин-тоник в день всегда будет моим одним джином-тоником в день. Аскеза, да? не аскеза. Я понял. Значит, вот если брать принципы ямы и не ямы, что должен ее делать, что не должен, то есть там есть первый, один из первых, который мы, кстати, обсудили, это ахимса, не насилие. Соответственно, не нужно себя насиловать. С другой стороны, есть другой принцип, тапос, или самодисциплина, или он же жар, то есть должна быть некая самодисциплина и неустанная практика. И есть вот некая хрупкое равновесие между этими как бы предписаниями, грубо говоря, что с одной стороны ты не должен себя заставлять, с другой стороны нужно совершать некое усилие, то есть необходимость совершения усилия. Дальше все очень зависит от индивидуальных особенностей человека и этапа пути. Сам я бывал во всяких аскезах, включая там 40 дней в черной комнате, то есть когда ты 40 дней сидишь в комнате, в которой абсолютно нет света и никуда не выходишь, ну и это как бы как техника очищения восприятия и в том числе очищения сознания от каких-то ненужных вещей по обретению опоры на внутренний источник. Но, если это самое... То есть, грубо говоря, если ты движешься, то усилия неизбежны. Разница лишь в их объеме. Потому что на разных путях есть разные условия. И на разных этапах одного и того, того же пути опять же разные условия. И иногда, чтобы осознать нечто большее, чем те или иные... Как бы влияние Сознательное и подсознательное Нужно войти в какое-то достаточно Жесткое самоограничение Но истинная аскеза Она приносит радость Да, очень важный момент, что Сначала тебе плохо, но потом Ты кайфуешь если нет вот этого кайфа и внутренней радости, тогда что-то не то. Поскольку вот люди, которые смотрят на аскетов, они видят, чего они лишаются. Но они не видят, что они приобретают, потому что возникает очень кайфовое состояние, когда вот есть такое высказывание, вот не ручаясь за точность цитаты, но смысл примерно такой, что «Истинная радость вначале подобна яду, но затем обращается в нектар». А значит, она идет от высшего я. Ложная радость вначале подобна нектару, но затем обращается в яд. Да, то есть вот некие удовольствия этого mm -hmm. мира порождают в том числе и вполне физические яды в теле, но аскеза, внешне выглядящая как я-то, порождает амриту, которая доставляет некое совершенно иное удовольствие и иной кайф. Вот этот самый кайф должен быть обязательным атрибутом, а он бывает только если мы идем вместе с духом, а не в соответствии со своими какими-то глюками. Тот опасность саморазрушение. Да. Есть, да? А, а иногда, я вам уже скажу, как специалист в области психологии, этот кайф бывает элементарным эгоизмом. У меня просто приведу самый простейший пример. У меня в Фейсбуке есть знакомая девушка, которая каждое утро в 5 утра встает и к 6 утра она уже качается на всех тренажерах, заставляя себя там неимоверно потеть, неимоверно перенапрягаться, что ей, конечно, идет на здоровье, но это делается исключительно для того, чтобы утром рассказать всему Фейсбуку, всей социальной сети, о том, как я сегодня, вот смотрите, как я сегодня, а как я еще раз сегодня, а как я себя заставляю, а вот какая я умница, а вот какой я волевой человек. Это, в принципе, положительная энергетика или энергетика просто банального эгоизма и такой странной популярности, скажем так. Девушка При... совершает опасию. Ну, я бы <серкнули> сказал чёрт. так, что... На определенном этапе, опять же, зависит от того, на каком этапе пути она находится. На определенном этапе это самое эго, оно, как ни странно, прогрессивно. Да, то есть ну, да. можно и не избавляясь от него, двигаться. То есть, У -у -у. это некий, оно не. Эго тоже не просто так возникло, да? У -у -у. То, когда я говорю об избавлении от эго, это тоже определенный этап, но ну, вот, на котором я ощущаю, что я нахожусь, на моем этапе на эго уже не проедешься. Ну понятно, вот. да. про, про, а просто как... я, я к тому говорю, что она могла бы это делать тихо, без любых социальных сетей. Да, просто, да, вот именно на другой стадии делать это для себя, погружаясь в себя, там, меняя форму, меняя сущность, содержание себя, одновременно да, на находясь на тренажерах. Но это все делается только ради того и заставляет себя человек каждое утро вставать для того, чтобы каждое утро показать «а вот я вот такая вот, вот, вот посмотрите на меня». Ну, в принципе, я бы не сказал, что я прям осуждаю такой подход. Если он на здоровье, то и тем, тем, тем, тем не менее, он на здоровье, естественно. Да. Вот, то есть я совершенно не против. Что касается некой духовной стороны вопроса, то это уже некое другое дело. То есть заработает ли человек какие-то духовные заслуги. А что значит духовная заслуга? Духовная заслуга – это то, что остается в духе даже после смерти. Mm. Вот, допустим, если ты при жизни занимаешься какими-то там практиками, которые раскачивают ту или иную твою оболочку, от физической до ментальной, не так важно. То есть, либо ты раскачиваешь силу сознания там или силу mm -hmm. тела, но при этом делаешь это, опираясь на свое смертное «я», то есть на эго. Как mm -hmm. только наступает смерть, все, как бы ты с этим расстаешься. Но духовные заслуги или сокровища на небесах, как называют, по-моему, mm -hmm. как бы они остаются с тобой после смерти. Вот. И, соответственно, если ты качаешься в тренажерном зале Не во имя того, чтобы всем все показать А во имя Бога, да, что вот тебе дано тело И ты должен содержать его в, в каком-то уровне И ты это посвя... это некая духовная практика Такой У -у -у. вариант тоже важный, это мотивация другая То тогда через те же самые действия Ты получаешь не только здоровье да, и известность Но здоровье и некий плюс Вот в духе где-то там что-то растет но, но, вот, но, это но, называется... но это совершенно другая мотивация, я понял. Да, Да, ну. и одно и то же действие, совершенное с разной мотивацией, порождает разные следствия. Так же, как и медитация с эгоистической мотивацией, не да... она не даст освобождения. Вот, Миша, теперь запишите куда-нибудь фаналы. Одно и то же действие, произведенное с разной мотивацией, дает разные результаты, да? Да, ну? да, именно так. Yeah. Ну, это же как бы yeah. известная, в общем-то... Ну, да, это, да. это значит, я для себя открываю. Вы все-таки специалисты в своей области, а я журналист. Поэтому для, для, для меня сколько нам открытий чудных, да, готовит просвещение дух. Ну, вот я как раз вот так как бы сегодня тут люди отвечают, отвечают, то что я там вот как раз таки про это дау. Я как раз таки об этом пишу. Смотря у кого какая мотивация, ведь, во-первых, у нас как бы свободная страна, свободный мир, и мы можем заниматься то, чем мы хотим, и делать то, то, что нам нравится. Вопрос только... Я всегда, я лично всегда как бы задаю такой вопрос. А для чего мы все это делаем? Если мы это делаем для того, чтобы потешить свое эго, то, ну, ради Бога, это наша мотивация, и мы этим занимаемся, и мы идем к этому, и мы занимаемся магическими какими-то практиками и так далее. То есть нет никаких проблем, и кто-то там, мы же помним, мы еще до этого, Ярослав, не дошли, <смех> я имею в виду путешествие в Шамбалу Может нас там Сергей конечно просветит А я имею в виду те две великие страны Которые пытались туда попасть Вопрос для чего И кто туда вообще-то говоря попадает и, и что там находится Или кто там находится если, если бы вы мне сказали где находится Шамбала То я бы наверное уже был там Но она находится видимо не в этом мире реальном <смех> Ну я не знаю как вы думаете Кстати Сергей я думаю, что Шамбала – это скорее, да, объект тонкого мира, а, соответственно, mm -hmm. она находится там, где человек входит в правильное состояние. Вот если ты вошел в контакт с высшими силами, там тебе и возникнет Шамбала, да. где бы ты ни находился. Где-то где в Сибири, где-то в Гималаях, где-то в Монголии, я вот. знаю, а люди, которые да, да. там, там а находятся в... Шамбалу, и все говорят, что там вход в Шамбалу на самом деле. Я бы сказал, что вход в Шамбалу, в нашем сознании, или, может сказать, в нашем сердце. А где это сердце откроется? В Тибете там, или где-то еще? Это уже вопрос номер два. То есть, возможно, скажем, просто в горах есть условия, когда ты входишь в некое состояние и можешь войти в контакт вот с этим так, как, как бы уровнем. уровнем. Просто вот, Сергей, просто с языка снял у меня уже, скорее всего, возможно, где-то там, именно в Тибете, есть более легкий переход в Шамбалу более легкий для человека, да, но и искали же много, и нацисты искали, и Релих искал в двух экспедициях, как бы, и... Ну, говорят, Рерих побывал, поскольку он же описывал очень много, и Блаватская там, говорят, побывала, и, в общем-то, какие-то картины, которые навеяны не просто воображением, а которые, как бы, многие считают, что это реальные. Насчет... Насчет... Насчет Блаватской у меня есть определенные сомнения, что касается Релих, я не знаю, тут же получается так, что Елена Рерих, это моя родственница как бы вот поэтому вот это, ну да мы, мы по, по, по, по одной ветви беклемишевых мы выходим из она же внучатая племянница кутузова вот а мать кутузова беклемишева да поэтому да. Да, мы мы мы тут получаемся довольно таки ну, ну, ну не очень близкими но родственниками да из, из, из одной семей, семейной ветки вот поэтому я, я немножко интересовался путешествиями релиха и ну я не могу сказать что я впечатлен теми поисками шамбалы то есть он что-то достиг сам по себе духовно как бы но ну, может быть сергей прав это и есть та шамбала который в которую пришел рерих да но не за счет того что он ее географически нашел да уж я думаю что все-таки шамбала это не географическое место на земле mm -hmm. Да, да, да также также как грубо говоря вот взять я не знаю радиочастоту 109 фм она не место на земле она по всей земле но поймать ее можно там где есть приемник да вот где ты приемник свой настроишь, там и будет тебе 109 FM. Также и Шамбала. Это вот некое такое присутствие другого порядка, на которое можно настроиться в я, я, я вам скажу более. 109 МГц при максимальном передатчике вы не пробьете больше 100 километров. Поэтому 109 FM может в каждом городе быть свое. Ну да, в общем, и, грубо говоря, то есть э, это вот некое состояние, но в него, может быть, легче войти в каких-то точках пространства, okay. да, поэтому эти точки, они отождествляются, собственно, вот с Шамбалой, как источник.